будет ай-яй-яй. Всем привет! Сегодня у нас паста немножко теплая, острая, ну то есть макароны с баклажанами. Баклажаны, перец чили и чеснок, паста и целые консервированные помидоры. Для начала, чтобы паста у нас не была слишком прям уж острая, нужно из перчиков чили, мы их разрежем пополам и вынем серединки. укрепив свой иммунитет острым перчиком. Так как у нас перца получилось достаточно много, нам на наше блюдо хватит буквально 5-6 штучек, то остальное мы из него делаем, сделаем масло чили, которое мы впоследствии можем добавлять в разные блюда. Берем маленькую баночку. Наливаем половинку оливкового масла. И эту баночку выливаем на сковородку. И тут, туда же кладем наш перец. как следует его прогреваем так теперь берем эти перчики и засовываем обратно в эту маленькую нашу баночку оставляем здесь 5-6 штучек и масло туда же Эту баночку отправляем в холодильник. И когда нам нужно в блюде немножечко добавить остроты, такой небольшой теплоты, мы достаем просто и бахаем туда. Теперь берем баклажаны. Раз. Два. Оп. Режем пополам. И отправляем в кипящую воду на 5 минут. Солим. И варим 5 минут. Берем наши баклажанчики они получились очень мягкие шкурка прям очень мягкая и съедобная получилось берем их режем крупными кусками а вот так О. а прям с пылу с жару Раз. Включаем сковородку обратно на газ и отправляем к нашим перцам. Для аромата берем 3-4 дольки чеснока и отправляем его к баклажанам. Пока обжариваются э, перчик, баклажаны и чеснок на среднем огне, мы берем помидоры консервированные. Я беру целиковые, в принципе, можно резанные. Можно взять обычные помидоры, порезать их очень мелко и добавить тоже. Я беру консервированные, ну, от сезонности зависит, и просто мну их. Главное не забрызгать тут все. А то будет ай-яй-яй. Вообще, если вы заметили, макароны у меня достаточно часто присутствуют в рецептах. Ну, так как это очень просто, недорого, и макароны имеют такое свойство, они, ну, по большому счету, они не имеют вкуса, а впитывают тот вкус, который, да, что-то в виде соуса. Любой соус... И можно из макарон сделать просто шедевр. Теперь мы эту жижу выкладываем к нашим баклажанам жареным. запах. М -м -м. В этот раз попался очень острый перец мне, О очень так прилично остро. М -м. Но очень вкусно. Кому не нравится острое, тот может даже, мне кажется, обычный какой-нибудь сладкий перчик использовать. В прошлый раз я взял тоже чили перец и сделал. Но было прям не, не так остро, как сейчас. Поэтому все зависит от перца. Можно было поменьше его положить туда. То есть, в принципе, блюдо не для всех. Но мне нравится. Такое... Такое теплое согревающее блюдо как раз для нашей промозглой погоды. Всем спасибо и всем удачных экспериментов. Пока-пока. Сегодня буду дышать огнем.